Только тебе могу доверить сохранность этого зэга. Да, да, да, да. Я обещаю его хранить. Почему ты так бережешь этого зэга? Мне доверили его охранить. Понятно. Что это за машина? Это мой таракан. Пойдемте посмотрим на него поближе. А где мой зэк? Смотрите летающую тарелку. Я верну вам зэка в обмен на боевого таракана. Ни за что. Пожалуйста, он мне очень дорог. От лучших Ну хорошо. Мы согласны. Забирай боевого таракана. Мой зэк. Мой любимый таракан. Не переживай, мы его вернем в следующей серии. Наверное. Таракан, таракан, таракан, таракан, таракан, таракан, таракан.